Свет проникал во все уголки сквозь наполовину зашторенное светлыми занавесками окно. Основной свет падал на стол закругленными краями, высвечивал пару книг с бархатной глянцевой обложками, несколько карандашей, лежавших хаотично, и большой лист бумаги, слегка затронутый рисунками хозяином комнаты. Он лежал сейчас в своей кровати у стены, совсем еще ребенок.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 Белые кушинки ходили кругами, казалось, что течение от этого еще быстрее. В примятые под ногами осоки лежали мелкие разноцветные камни, вынесенные полноводной рекой в дождливые дни и преодолевшие не весь какое расстояние. Они еще блестели от утренней росы. Подаваясь интуитивному чувству игры, мальчик взял один из них, самый крупный, желтого цвета, и закинул на середину реки.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 Неожиданно вместе со звуком последнего улетевшего камня до слуха ребенка донес еще один звук, походивший на шорох. Он прислушался, но звук не повторился. Далеком и любопытством он нашарил еще один камень и бросил в воду недалеко. Раздалось привычный плюх, однако, как только оно утихло, новый звук повторился. И теперь мальчик разобрал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 Внезапно брови мальчика поползли вверх, и за дерево в нескольких метрах от него вышла лошадь. Лошадь была темно-серого цвета и отливала черничными оттенками. Длинная грива цвета вороного крыла свободно свисала с шеи и спины, как у диких лошадей, но была на удивление ухоженной, словно ее часто расчесывают.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 обозначив свое присутствие уже таким привычным ворчанием и тихим детством воды. Он обернулся и увидел ее, пьющей из реки. «Ну, ты пойди пока, и я отведу тебя домой», — радостно сообщил он ей в спину и добавил. «Мне-то уже точно пора возвращаться». Лошадь, полно соглашаясь, тряхнула головой, вышла из воды и последовала в лес.